Здравствуйте, Лора. Повышенная мочевая 650, неподагра, гиперолекемия, повышен диабет, сахаротип второго типа. Подскажите, что принимать. Лора, займитесь своим здоровьем. Займитесь своим здоровьем. Товарищи, займитесь своим здоровьем. Таблетки, которые вам назначат на всю жизнь. Начните ходить пешком. Господи, Начните правильно питаться, начните правильно пить воду, не надейтесь, что это сделают раз вместо вас, врачи, не будет этого, у вас понизится, может быть, уровень мочевой кислоты, может быть, понизится уровень сахара, может быть, понизится уровень, там, я не знаю, цифра артериального давления на фоне этого лечения, но болезнь не излечится. Лечить вы должны сами себя и самое главное это изменение образа жизни. Если вы принимаете таблетки какие-то, показатели у вас нормализуются, это так называемые суррогатные конечные точки. Это иллюзия лечения, это не лечение, это миф. Это миф. Вы будете принимать вот такими горстями лекарства, тем более у вас весь спектр, весь спектр так называемого метаболического синдрома, и вы будете думать, что вы лечитесь. Это иллюзия, это миф. Вы себя угробите. Я не говорю, что эти препараты не надо принимать. Я говорю, что надо заняться своим здоровьем. А это хотя бы поднять свою задницу с дивана и выйти на улицу и ходить пешком. Ходить, ходить, ходить. Начать ходить. Если вы раньше ходили там тысячу шагов в день всего. Начните постепенно увеличивать до 10 тысяч шагов. Если вы раньше, я не знаю, пили воду, там одну чашку чая, начните пить нормальное количество воды постепенно, все постепенно, доведя до двух литров, чтобы выводились соли мочевой кислоты, чтобы нормализовался уровень сахара, чтобы нормализовался уровень артериального давления. Начните питаться по режиму дня всю свою жизнь. А не надейтесь на эти лекарства. Ну, хватит вам. Ну, сколько можно это объяснять? Элементарные истины. Что мне принять? Аллабуринол, наверное, надо принимать. Ну, что за, такое, что за такое детское желание ничего не менять в своей жизни? Ничего не менять в своей жизни и быть здоровым. Так, так не бывает. Так, это не может быть. Так не бывает. Забудьте об этом. Если вы хотите быть здоровой, Лора, Валентина, Петро, Хачик, неважно кто, вы должны сами заняться своим здоровьем. И иллюзия надеяться на таблетки. Все эти лекарства, которые существуют для лечения хронических заболеваний, они назначаются пожизненно. Это крайне агрессивные химические препараты. К сожалению, мы вынуждены иногда их назначаем. К сожалению, но вы должны их принимать. Всю оставшуюся жизнь. Вы превращаетесь в инвалиды. Поймите это из-за вашего патологически неправильного образа жизни. Никто ваш образ жизни изменить не может. Только вы можете это сделать. Что вы надеетесь? На что вы надеетесь? Что-то что лейзи, как это? О, вот это? Я не понимаю просто вот этого. Вот, вот, вот, вот, такого, вот такого лентяйства. Вот такого, знаете, вот такого... Такого примитивизма человеческого, я не понимаю. Просто вы, знаете, мне плакать иногда хочется. Что мне принять, у меня поднялся сахар? Что мне поднять принять, у меня не поднимается член. Что мне принять, у меня приливы? Что мне принять, у меня поднялся сахар? Что мне принять, у меня желчный пузырь? Забой займись. Подними свою задницу, пойди на улицу. Хватит сидеть в интернете, в телевизоре там дебильном. Выйдите на улицу, начните гулять, займитесь собой, гимнастику сделайте. На себя в зеркало посмотрите. Плюйте на это зеркало. Изменитесь, наконец-таки. Хватит. Что вы хотите от врачей, чтобы они вместо вас это делали? Врач мне не назначил травы. А что он должен вам назначить? Если вы приходите только на улицу, выходите, чтобы в поликлинику прийти. Что за отношение к твоему, слушай, слушай, Господь вам дал здоровье, Господь вам дал ноги, Господь вам дал мысли, мозг дал. Еще начинают спорить со мной. Люди, которые вообще не имеют никакого образования, начинают со мной спорить. Что мне принять? Родиться заново Надо. Если вы хотите жить дол долгую, счастливую, здоровую жизнь, не надейтесь на врачей. Врачи вашим здоровьем не занимаются, они занимаются болезнями, а не здоровьем. Принимать лекарства надо. Этот кретин тоже пошел, сдал анализы. У меня, видите ли, витамин D понижен. Мозги у тебя понижены. Ладно. Хорошо, друзья мои, давайте мы все-таки на, вот на этой мажорной ноте значит, все-таки прекратим такое пламенное выступление. Вы знаете, просто я уже, знаете, вот один и тот же разговор. Один и тот же разговор. Звон, звонит кретин вот пять минут на, до 5 минут до стрима. Дебил один звонит мне. Знаешь, говорит, доктор, я вот когда начинаю курить, у меня сердце прихватывает. Я молчу. Потом, когда я бросаю курить, все проходит. Я, я опять затянусь, опять сердце болит. И он меня спрашивает, что мне делать? Дебил, блядь. Ну что он должен делать? Вот спрашивает меня человек, звонит вечером, понимаешь, профессору Академии. Вот, и вот я говорю, вы ответили же на свой вопрос. Вы затягиваете сигарету, вам становится плохо. Вы, вы, вы тушите эту сигарету, все проходит, и все идеально. Потом он опять затягивается, и он опять становится плохо. И он задается вопросом, что ему делать? Открой окно выбросись, блядь. Нахуй ты нужен человечеству, идиот.